Банде Гуру Падот Дандам Бхакта Винда САМАННИТАМ СРИ Чайтанна ПРАФУМ Банде Нитам Ананда Саходитам СРИ Нанда Нанда Нанг Банде Радика Чарнодайям Гопи Жану Самаюктам Винда Банам Ману ван чакалпата рувашче кипас индубе вача атитананг павуни бхавишнаби бью о намо нама мукан карвтива Шнавакти Прадедеви Саттабаттойи Намахунама Нараяна Намаскрита Нарунча Юна Девинг Сарасваттин Васамтаттой Яйома Дире. Шанкрита Ники Шано Бхакти Прамадакша Джагут Варуна Дхайям Садапари Бабагна Бавишта Духа Тетхас Падам Сива Виранча Беспуриджита, кем я буду, подуша, дарша. Пурнана, рагара, Си, Кришна, Сядь да када, Азануламбита бужо кнока, бодату шанкитаной кабитару камра, аятакшо вишам палу, банде ягат каруна Харе Рам, Харе Рам, Рам Нама Сура Бхаван рупей н садан араним Гангаатаранг рамания Баги саджшо бадане, лакшмиер жас чавакшеси, жасьясте хиде санбиде, тамнишингамам Рама рамаде биджитари шика байу вираданта мно сурагам яи ая танти антумати лолом байакидо вясана сатамрито сама байу гурос Банни яйвая, Санта-Кита, Корно-Дара, Ялудо. Виги ториши, коваю, вира-Данта, Мунастурагам. Яйвая, Ятанти, Янту, Мотилоло, Мопай, Якидо. Гаудиа Гоштипати, Сира Бхакти Сидханту Садьи Гушмами Хаку Парамам Су Джага. сказал, что мы живем всего пару дней. Поэтому для нас благоприятно совершать баджан, жить под руководством Ашрая Виграхи. Парамахам Саржакат Гуру сказал, что в этом мире мы живем всего пару дней. Поэтому нужно, объединившись, совершать служение абсолюту Ашрая Виграхе, единой Ашрая Виграхе. Если вы хотите совершать харибаджан вы не будете ни с кем ругаться и ссориться. Ссоры, возникают из-за аня Если нет Аня не Билаш, если нет крысных желаний, не будет и ссор. говорил об этом, тем не менее, никто не следует его наставлениям. Он наставлял нас, сообща, старайтесь совершать служение абсолюту под руководством Ашрая Татва. В Играхим Ашрая no... татва ⁇ no... это гуру. Мы, no... честно говоря, не And понимаем, что есть гуру татва. Многие могут рассказывать о ней, themselves. давать лекции на тему гуру But татвы, но сами они не осознают. No right а то, что я не осознаю, Or я не имею not права myself. говорить другим о том, что я сам не осознал. Прежде всего, необходимо осознание. Прабхупат объяснял, что анья билаши постепенно уклоняются от следования Гурупада падме Они не могут устоять на этом пути, не могут находиться подле лотосных стоп Гурупада падмы поэтому они... Уклоняются. А, как известно, малейшее уклонение от Гуру Падма выбросит вас с пути Харибаджана. Прабхупад объяснял значение одной шлоки, и мы видим, что сейчас ее значение повсеместно не понимается. Потому что если бы люди понимали ее значение, не было бы никаких ссор. Там говорится, что можно запомнить много шастр. Если у вас есть деньги, накупить книг и читать их стараясь извлечь суть. Кто-то говорил Прабхупаде, я хочу изучать санскрит. Но Прабхупад говорил, совершай служение, занимайся своим служением. Жизнь очень коротка. Пока ты будешь учить санскрит, ты можешь умереть. Поэтому благоприятнее для тебя будет совершать гуру-севу. Но это расстраивает человека. Он хочет учиться. Необходимо совершать гурусеву. Гурусева настолько важна, что без нее мы не достигнем осознания. Можно запомнить все шастры. Тем не менее, если мы не осознаем их, это знание не задержится в нашей голове надолго. Только садхару и вайшнавы могут донести до нас суть шастер, потому что они сами находятся в связи с Гуру Варгой. Один преданный из Германии. Совсем юноша, 20, 23 года, приехал к нам в Мадх. У него было много денег, и он скупил много-много книг. И день и ночь он сидел в своей комнате и читал. Эти книги, он даже не выходил, не совершал никакого служения. В конце концов, все закончилось тем, что он вернулся домой. Это доказывает, что без Гуру Сева мы не сможем обрести силу. Если Гурудев будет доволен, это не история, это факт, то, что сейчас я расскажу. Когда Сандипани открыл гуру то есть когда Кришна учился у... в школе Сандипани Муни, Он не показывает нам пример, как совершать Гуру Севу, как усердно он совершал ее. Когда он вместе со своим другом Суда, Судамой пошли в лес собирать дров для приготовления пищи, из-за дождя, который застиг их врасплох в лесу, они не смогли вернуться. Было уже поздно, стемнело. Они соорудили небольшой пандал из веток деревьев, тем не менее, дрова, которые они насобирали для костра, они держали на голове. Потому что это был предмет, с помощью которого они собирались служить Гуру. И всю ночь так они простояли. Гуру Дев пошел искать их. Он переживал, что произошло. Возможно, их съели дикие звери. Ранним утром Гуру Дев побежал на их поиски. Громко звал их Шридам, Кришна. И в конце концов, он обнаружил их под деревом с дровами на головах. Они смиренно стояли. Гурадев расплакался, обнял их и сказал, «Я благословляю вас. Пусть все шастры, проявится в Вашем сердце. Гуру является источником всего знания, поэтому все к нам приходит по милости Гуру. Таким образом, Сам Кришна показывал нам, как совершать Гуру Севу. Наш Бхакти Вигян Бхарати, Господь также на своем собственном примере показывал нам это. Всю свою жизнь Он совершал служение, Он исполнял все наставления Своего Духовного Учителя. Он не сидел в своей комнате с книгами, у Него не было времени на чтение. Тем не менее, Он обрел осознание благодаря тому, что Он слушал Гуру Варгу. Он слушал разных представителей Гуру Варги. И а люди говорят, и таким образом он получал сознание. Кого любит Гурудев? Садгура настолько разумен, что никто не может понять, кому он дает подлинную милость, крипу. Только ученик, который получает эту милость, и сам гуру понимает, что, понимает, что происходит этот процесс. А люди со стороны смотрят и э, имеют какие-то догадки, тем не менее они могут быть ошибочными. Никто не знает, кого гуру наделяет милостью. Потому что это невозможно увидеть при помощи извне. Поэтому люди часто заблуждаются, мы, вот этот ващнав так много служил, этот преданный так много служил своему гуру, наверняка его гуру Дев наделил своей милостью. Они могут так заблуждаться, а в конце концов выясняется, что этот самый преданный был неискренен, он хотел что-то получить от своего Гуру поэтому он совершал служение, и не было между ними настоящих отношений установлено. Но с внешней точки зрения выглядело так, что он настоящий Гуру -севак. Но Если он настоящий Гуру -севак, почему в нем не, прояви, не проявляется сидханта? То, чему учил Гурудев? От нашей гуру мы слышали, что порой происходит так, что… Некоторые преданные могут рассказывать Харикатху часами. Они, у них важные, то есть они выглядят очень представительно. Но прабхупат использовал таких людей, как как э, сравнивается с э, пустыми бутылька, бутыльками, которые стоят в аптеках, ко в которых нет лекарства. То есть эти, эти, эти люди... Э, Прабхахат понимал, что он не может выгнать этих людей из храма, и в то же время он понимал, что они... Он четко знал, у кого какая болезнь, и как их лечить. И таким образом он занимал их служение, Прабхупад проверял преданных. Когда кто-то приходил к нему, он говорил, кто-то гордый приходил к нему, он говорил, отправляйся в поля, работай там, совершай там служение. Он никогда, он может быть из какой-то богатой семьи, никогда подобным не занимался. Но если он искренний, он шел и служил, шел с искренностью, совершал служение, таким образом Прабхупад проверял, настоящий ли он Гуру Севак, или он пришел с какими-то корыстными мотивами, Если у него смирение. подобное было и в моей жизни. Давно-давно меня в храме послали в, в, на рынок, и один богатый человек хотел купить много картошки, и я корзину с картошкой водразил себе на голову. Когда я только пришел в Матх, то есть, подобная проверка была и у меня. То есть мы должны явиться на экзамен, и если мы его сдадим, это будет доказательством того, что мы настоящие Гуру Севаки. В противном случае можно много притворяться таковыми, но не являться ими. Когда наше сердце обретет полную гармонию с сердцем Гуру Дева, и когда мы не сможем жить без гуру-дева, мы, то есть когда такое произойдет с учеником, он сам станет гуру. Для этого не нужно будет никаких выборов, никаких голосований. Гуру самопроявлен. Его может отвергнуть весь мир, но если Бхагаван захочет, чтобы он был гуру, он станет таковым. Порой происходит так, что какой-то смиренный, простой, преданный, возможно, не особо образованный, совсем не Но он искренне совершает служение гуру. И было такое с Прабхупадой, что он по, по пять раз на дню спрашивал, где этот преданный, где этот преданный. Хотя он, казалось бы, ничем не примечателен. Он исполнял какое-то простое служение. Тем не менее, Прабхупад часто вспоминал про него. Где он, что-то я не вижу его. А в другое время какие-то какие-то выдающиеся сэваки, казалось бы, прабхупады, которые делали много значимого служения и рассказывали Харикатху, и редактировали книги, а потом они куда-то пропадали, уходили от прабхупады, и прабхупад даже не вспоминал их. казалось бы, поразительно, но для того, чтобы понять, кто есть Прабхупад, сколько раз нам нужно родиться, сколько жизней нам потребуется. Многие хотели... То есть эти так называемые ученики хотели использовать Прабхупада, но не совершать служение ему. То есть Гуру Сева обладает определенными параметрами, определенными... Критерия. Совершенно не важно, сколько храмов открыл ученик, сколько пожертвования он насобирал, сколько у него учеников. Это не то, при помощи чего мы, мы можем служить, мы можем оценить. Преданного, оценить ученика. Были такие преданные, которые совершали много служения, давали часовые лекции, а потом покинули Прабхупада. Но я Прабхупад даже не спрашивал о них. Но он переживал о простых преданных, казалось бы, совершенно необразованных. И это показывает нам отношения между учеником и Прабхупадой, то есть настоящие отношения. Прабхупад знал, кто любит его, у кого есть гуру ништха, Он осознал, кто, пони... основал, кто понимает меня, кто любит меня по-настоящему. Совершенно неважно, кто, кто это был, что представлял себе этот преданный. Я в храме вот тоже занимался простым служением, просто в читании Гадимадхи, в Гакули. Я мыл посуду. Мыл посуду для Багавана. А служение, если это служение, то есть совершенно не важно, как, какое именно служение совершать. Тем самым я хочу сказать, что лишь при помощи гуру Сева, при помощи гуру Крипы, человек может обрести полное понимание, осознание шастры. Только лишь благодаря подлинной милости, крипы, гуру, Джива почувствует трансцендентное блаженство. Больше не будет переживаний, проблем. Пурна-прасантая. Пурна. То есть эти слова означают, что Гуру Сева разрешит все проблемы в жизни. Все поставит на свои места. Если Гуру Дев будет поддерживать меня, даже Бхагаван не сможет ничего сделать мне, то есть не сможет восстать против меня. Итак, все это произойдет, когда наше сердце очистится от камы. В читании Чаритамрите этому есть подтверждение. Тот, кто стремится к наслаждениям, к освобождению, хочет обрести сверхъестественные способности, ситхи, все они беспокойны. У них, им никак не найти умиротворения. Кришна Бхакта не имеет никаких желаний. А если они и есть, то направлены на удовлетворение Кришны. Именно поэтому преданный Всегда спокоен. Шлока, с которой я начал, очень важна. В ней говорится о том, что можно стараться изо всех сил контролировать свои органы чувств свой ум. Тем не менее, эти попытки не венчаются успехом. Как если какой-то бизнесмен с огромным судном, наполненным фруктами, плывет по реке начинается ливень и судно тонет если вы будете то есть если даже вы будете изо всех сил стараться починить себе Органы чувств и ум, вы не достигнете успеха, как бы сильно вы ни старались. Ум you know, можно сравнить с сумасшедшей лошадью. которая не повезет вас в правильном направлении. Если вы попытаетесь оседлать ее, она сбросит вас в себя. И вдобавок ко всему еще затопчет. Бывали такие случаи, когда насмерть лошадь коптала людей. Это сумасшедшая лошадь не подчиняется ничему и не слушает никого. Если вы будете ее бить, она не подчинится вам. А если вы попытаетесь ее оседлать, это тоже не закончится хорошо. Именно с такой сумасшедшей лошадью сравнивается наш ум. Он никак не придет под наш контроль. Мы никак не можем им управлять. Жизнь за жизнью можно стараться. Тем не менее, по милости гуру и вайшнавов, это произойдет. Можно думать, что это какие-то истории, сказки. Но я говорю на ну, своем собственном опыте, то есть я действительно чувствую это, осознаю. Кришна Бхагаван и возвышенные преданные, не только Куреш, но и многие другие, Шилакеша, Госвами Шидар Госвами Махарадж, они обрели осознание. Хорошо, можно за запоминать шастры. Запоминать, хорошо, запоминайте, но где вы возьмете свое осознание? Может, у вас хорошая память, но какое нам дело до памяти? Нам необходимы осознания, которые могут прийти к нам только через гуру и вайшнавов. На рынке осознания не купить. Сам Кришна, Сам Кришна, Верховная Личность Бога, получает благословение от своего Гуру Дева. Он благословляет их. Я благословляю вас, чтобы все шастры, чтобы вы проявились в вас, чтобы вы осознали все шастры. Если вы хотите разрешить все проблемы в своей жизни, необходимо, это, необходимо получить милость Гуру и Вашнау. Один единственный способ. Все места паломничества, подтверждает шастра, находятся подле лотосных стоп Гурупада Падме, Нитянанды Баларама. Таким образом, Дхама Даршан. Увидеть Дхаму возможно также лишь по милости Гуру. Итак, вчера мы говорили о Имлитале, это очень значимое место для всех гаудиопреданных. Мы уже знаем, какая Лила произошла там. Когда, когда Махапрабху пришел во Вриндаван, он стремился проводить там как можно больше времени. Он сидел там и воспевал харинам а, и смотрел на то, как текла иммуна закрывал глаза, повторял Харина, им летала, была восстановлена нашим великим представителем, великим представителем нашей Гуру Варги Госпами Махараджем. Когда Махарадж обнаружил это место, оно было настолько грязно, что там даже невозможно было дышать, это было как местный туалет. И господин Махарадж восстановил это место. Так он построил храм, он... Храм был очень маленький, потому что не было особо денег. Госвами Махарадж не собирал деньги для себя. То есть для Прабхупада он много-много пособирал много пожертвований. Но когда Прабхупад оставил этот мир, он принял решение, что он не будет открывать никакого храма, лишь когда Бхахтидита Мадо Госвами Махарадж, вынудил его открыть Мадх, он сказал, ты великий проповедник. Ты должен проповедовать, должен открыть храм, открыть Мадх. Тогда Госвами Махарадж захотел открыть небольшой храм, но Мадам Мухараш настоял, чтобы тот открыл большой храм. Итак, он установил всего три-четыре храма и постоянно занимался баджаном. храмы. С, с им летала связан не только лила, когда Махапрабху сидел там, на самом деле он сидел там неспроста, он вспоминал свои прошлые игры. Он вспоминал, как будучи Кришной, он, как я уже рассказывал, что с дерева Имли, упала плод, и на нем подскользнулся, подскользнулся Радхарани и упала. И она сказала, что нигде больше пусть не растут такие деревья, и во всем Вриндаване нет таких деревьев. Радхарани и гопи проводили там, на берегу на им в свое время. Также там прошла особая лила, когда... Ришна явил свою, свой золотой облик. Все удивились. И он сказал, это моя нитья сварупа. Радхарани и Гавинда сидели. То есть там много-много проходила Лила. Они, Радхарани и Гавинда встречались там. Восстановил храм Госвами Махарадж. А наш Бона Махарадж, будучи очень разумным, захотел, захотел установить божества в Накалия Гатте, и когда Прабхупат ушел, он прекратил проповедовать и начал совершать уединенный баджан в комнате, которая находится под землей. Кешигад а, неподалеку оттуда находится, и в честь этого места написан баджан киртан. Время от времени Камса посылал демонов, чтобы убить Кришну. И как раз один из таких де... битв с таким демоном прошла как раз там, на Кешигате. Там был убит демон Кеши. Именно там сейчас находится божество Емуны, Емуна Махарани. Именно на Кеше-гате есть Пандава -ли Кунджа. Когда Гурудев послал нас во Вриндаван, там еще ничего не было. Мы вначале установили какой-то тент there, by by Kandji. Kandji. на Пандавали Кунджи один намерит Канский преданный приобрел это there место, there, и мы там жили. А темп, то есть храм Дауджи значительно позднее был приобретен. Много во Вридаване значимых храмов, которые yeah, мы на Панда самом деле, деле и не знаем, где находится. Вот, например, храм Гауракишура находится около Пандавали Кунды, а мы и не знаем о нем. Он закрыт в настоящий момент. Я уже говорила о Банканди Махадеве. С, этим, с ним связана следующая история, когда Шивджи сказал Санатане, «Не нужно так далеко приходить ко мне». Но Санатан все равно продолжал приходить каждый день к Гапешвару, воздувал воду на него, кланялся ему каждый день. Но в конце концов Гапешвар Махадев пришел во сне и сказал, «Пожалуйста, не нужно...» преодолевать такое огромное расстояние, чтобы каждый день приходить so ко мне. То есть она с вами ходила через лес. И Шеврис сказал, я явлюсь, проявлюсь около твоего баджан кутира Банканди Махадев, самопроявленное божество, сам по себе проявился, и с Госвами обнаружил его и понял, что ему больше незачем ходить так далеко и стал поклоняться этому божеству. Банканди Махадев находится на Банканди, около Луи Базара. На Лой Базаре есть перекресток. Слева пойти, если пойти налево, будет Банки Бихари. Пойти прямо, вы попадете к Читане Гаудиамадха, раданивасу. А налево попадете на Лой Базар, и там находится храм Гапешар Махадева который проявился в форме Банканди Махадева. Еще одно значимое божество, возможно, вы даже не знаете о нем. Как правило, люди не знают о нем. Только если знаешь, можно найти этот храм, так сразу его не заметишь. Это божество, это храм божества гор Нитая, Пишима. Пишима означает тетя. То есть знаменитые божества тети находятся в этом храме. Пишема. Жил был один сумасшедший саду. Он совершал баджан, тем не менее он был не в себе. Однажды он увидел, как одна корова, каждый день он видел, как корова ежедневно приходит и поливает определенное место. Поливает молоком это место. То есть она встает и молоко течет. Так же как с Гавиндаджи, с Гоматилой. Рупагасваймпад также увидел, что корова поливает молоком определенное место. Они начали откапывать и обнаружили божество. Итак, этот э, сумасшедший Саду... Решил проверить, что там, что это за особое место он стал копать, и обнаружил божества Гор Нитянанды, деревянные божества, а также божества Рада Гопинатхи. Они сидели на троне под землей. Это было поразительно. После того, как божества раскопали, их решили обновить, потому что вся краска уже сошла, помыли божества, нанесли новую краску. А потом увидели, что на ногах горы Нитиананды написано Мурари Гупта. То есть это указывает на то, что Мурари Гупта поклонялся божествам. То есть сам Мурари Гупта. Спутник Горанги Махапрабху установил и поклонялся этим божествам. Если вы искренне, эти божества могут отвечать вам. И каким-то удивительным образом им начала поклоняться одна бедная женщина, но она была необыкновенная женщина. Она любила их, эти божества, горни как своих собственных сыновей. Она была очень особенной личностью любила их так, как будто бы они были ее родными сыновьями. А божества все время хотели взаимодействовать с ней, хотели отвечать на ее любовь. И им нравилось, как она служит, и мы, они требовали вот, сделать для нас это, сделать для нас то. Божества лично разговаривали с ней и требовали, что считай, им нужно. Нам сложно в это поверить. Тем не менее, это правда. Иногда она говорила им, никуда не уходите, дождь идет. Они убегали. Ага, вернетесь, я вас побью. Она поджидала их. Они бегали под дождем, они возвращались, у них с носа ст стекала вода. Все, Все в воде, сырые возвращались. Она начинала их ругать. Я же вам. А, то есть у них начинался насморк, они возвращались с насморком. Она начинала их ругать, «Я же говорила, никуда не ходите». И она тогда <со> вытирала им носы. То есть так, такие любовные отношения были у них. Нам кажется, что это сказки, но это правда. Каждый знает, все гаудиопредные знают о любви Пишима к своим божествам. Она была за пределами телесных концепций ограничений. Она любила их как своих собственных сыновей. Иногда Махапрабху, как обычный человек, совершал парикраму. Панча Кроша Парикрама это Вриндавана Парикрама. Как вот мы делаем, так и Махапрабху делал. Потому что, когда вы совершаете Вриндавана Парикраму, вы обходите все божества Вриндавана. И там есть, на пути по рекламной дороге находится Джаганат-Мандир. Одна пожилая женщина получила посвящение у нашего Городева. И она начала присматривать за этим храмом. и помогал еще один Саньяси. И этот храм назвал Джиганат Мандир. Его особенность в том, что когда Махапрабху совершал парикраму, он всегда отдыхал в том месте. Почему, никто не знает. Поэтому это место стало известным как Вишрамгат. Там находится баньяновое дерево. Я не знаю, сколько ему лет. Я только знаю, что Махапрабху сидел под этим деревом. Но возраст сложно установить. И по сей день это дерево хорошо выглядит. Я тоже, когда совершаю парикру, всегда предлагаю поклоны этому дереву. Вишрамбат. Очень значимое место. Во а Вриндаване очень много значимых мест, о которых можно говорить годами. Но главная цель у нас перечислить всех значимых божеств Вриндавана. Также там, во Вриндаване, находится самадхи Мандир, Санат Нагасваймпада. Необходимо получать по возможности Даршан этого места. Самадхи находится поблизости с... Бхаджан Кутирам Санатна Гасвами с храмом Мадхана Махана. Как я рассказывал, Санатна Гасвами совершал там свой баджан, потом появился богатый человек, который построил храм, потом божество перенесли. One После того, как божество было Mon перенесено в король, в король, нашли, uh, установили новое божество. So, так вот, поблизости с храмом находится Самадхи Санатна Гасая. И там поблизости есть множество Самадх Парамахамса преданных, то есть возвышенных преданных. Главная центральная Самадхи Санатна а вокруг него также самадхи Вашнава. И помимо всего, там есть грандха самадхи, самадхи книг, редкие книги, которые были написаны Рупой, Санатной, Госвами, погруженные в эти самадхи. В этом мире не было никого, кто смог бы понять то, что сказано, написано в этих книгах. Там были написаны -сокровенные, описаны сокровенные лилы Радхи и Говинды. Поэтому Джива Гасвамипад принял решение не публиковать эти книги. Джива Гасвамипад возглавляет Вашнава Раджа Сабху. После того, как Рупа Санатна ушли, он был единственным. Поэтому он принял решение, что эти книги не нужно печатать, потому что люди не смогут понять их. Там описаны настолько сокровенные лилы, Радхи, Говинда. Именно поэтому он погрузил их в самадхи. Он попросил прощения за это. Тем не менее, воздвиг самадхи. Много-много книг, были погружены в землю, затем воздвигнуты самадхи. То есть, все, что мы не можем понять, что там написано. Поэтому единственное, что мы можем предлагать поклоны им, книгам. Еще один значимый храм был, во Вриндаване называется мандир Один преданный Деви совершал там свой Баджан Деви В конце концов он решил установить храм Деви и он построил настолько огромный храм, что он даже больше храма Ранганатха. Причина постройки непонятна. Тем не менее, он очень знаменит и находится на неподалеку от станции то есть на дороге Мадхура Вриндаван. Итак, про Акрургат я уже рассказывал. Гатов во Вриндаване очень много. Еще одно из мест, которое необходимо посетить во Вриндаване, это читание Гаудья Матх. Я уже рассказывал об этом месте что Прабхупад сказал, что здесь раньше жила Радхарани. И в конце концов, Мадагасвай Махарадж каким-то чудом приобрел эту землю. Там, на самом деле, не продавали даже клочка земли. Тем не менее, он как-то ее приобрел и установил по милости своего Гора Махараджа, Гаудья Мадхатам. Итак, с завтрашнего дня мы отправимся в Мадхуру, чтобы получить даршан Бутешвара и других важных божеств. А затем Поклонившись лотосным стопам Буттешара Махадева, мы начнем парикраму по, по священным лисам Вриндавана. Банни, я жива, да,